привет на нашем канале мы решили сделать э, серию выпусков о медицинском страховании ценовые параметры договора страхования э, зависят от двух моментов первое это лимит на покрытие медикаментов и второе это класс клиник э, которые будут обслуживать застрахованное лицо что касается лимита на покупку медикаментов здесь особенно нет смысла экономить поскольку в недорогих программах страхования э, устанавливается небольшой лимит, например, несколько э, сотен гривен на одно страховое событие. При нынешней стоимости лекарств э, этих денег не хватит для того, чтобы оплатить назначение врача. Если брать полное покрытие э, обеспечения медикаментами и в поликлинике, и в стационаре, это значительно будет удорожать программу. Если есть деньги, я бы рекомендовал это делать. Если есть желание сэкономить, то можно поступить следующим образом. Согласовать какой-то лимит на покрытие медикаментов в рамках поликлиники и при этом согласовать со страховой компанией полное покрытие медикаментов в стационаре. Очевидно, что у каждого есть понимание средних затрат на ну, текущем небольшом заболевании, э, там, грипп, УРВИ, с которым люди сталкиваются постоянно. То есть вы примерно понимаете свой бюджет и поэтому можете согласовать лимит плюс-минус в рамках этого бюджета. Если выйдете за него, ну, значит это ничего страшного, зато это позволит сэкономить на размере страхового платежа. При этом экономить на медикаментах в рамках стационара я бы не рекомендовал. Почему? Потому что если человек попадает в стационар, размер э, затрат на лекарства, он просто непредсказуемый, это первое. И второе, неизвестно, какая будет ситуация, будет ли возможность, и будут ли деньги тратиться в тех условиях, в которых вы будете находиться. Поэтому здесь все же настаивать на полном покрытии э, медикаментов. Что касается клиник, на сегодняшний день э, очень распространен подход, когда люди, когда хотят, на сегодняшний день очень распространен подход, э, когда покупаются наиболее дорогие клиники класса А ⁇ если брать Киев, это Борис, Медиком и так далее. То есть обслуживание в этих клиниках ну, существенно дороже, чем среднерыночная стоимость медицинских услуг. И соответственно, вся стоимость этих медицинских услуг будет положена в тариф. Покупая такое покрытие, вы изначально оплачиваете стоимость услуг этих клиник. То есть... Насколько целесообразно это делать, я не знаю. Каждый должен определять для себя сам. Есть некоторые вещи, которые ну, нужно учитывать. Во-первых, в случае какой-то ургентной ситуации, то есть, которая будет требовать скорой помощи, не всегда есть врачи в этих клиниках, которые готовы воспринять принять. Естественно, никто не будет из больных, когда ему требуется скорая помощь, ждать. Когда в дорогой клинике появится свободный врач, чтобы оказать медицинскую помощь. То есть нужно будет ехать в ближайшую больницу, где есть такой врач, и получать медицинскую помощь там. Говоря по-простому, может возникнуть ситуация, когда необходимый вам врач занят или где-то находится на выезде или в данный момент его просто нету в дорогой клинике, за которую вы переплатили при покупке договора страхования. И в этом случае, как ни крути, вы поедете в самую обычную клинику, ближайшую, которую вам найдет координатор страховой компании, где вам окажут медицинскую помощь. Возникает вопрос, надо ли за это переплачивать. Есть еще нюанс. Очень актуальный для э, сезонов э, ОРВИ и гриппов у нас на самом деле крупные. Коммерческие клиники не имеют больших стационаров. Поэтому в ну, так называемые вот, э, межсезонье, когда болеет большое количество людей, если обратиться туда на колл-центр, то можно получить информацию о том, что э, свободных палат нету. И при этом, например, оплатив э, покрытие стационаров э, дорогой клиники, клинике, переплатив опять же сразу при заключении договора, может сложиться ситуация, что стационара в этой клинике свободного не окажется в то время, когда он вам будет нужен. При этом его нужно будет менять, и вы опять же поедете в тот стационар ближайший, который вам найдет координатор. Ну и последний момент, который нужно учитывать, это то, что на сегодня многие коммерческие клиники пользуются услугами врачей как совместителей. То есть не везде врачи а работают на полную ставку. Более того, бывают ситуации, когда врачи работают в государственных и ведомственных медицинских учреждениях. Более того, бывают ситуации, когда наставку врачи работают в государственных и ведомственных медицинских учреждениях, а как совместители подрабатывают в коммерческой клинике. В конечном итоге, в случае заболевания, нужно ориентироваться не на клинику, а на врача и на качество медицинской помощи, которую вы сможете получить. В связи с этим, если вас интересует лечение у конкретного врача, не обязательно покупать для этого дорогую клинику. Получить медицинскую помощь, лечение у этого врача можно и на базе другой клиники, которая будет дешевле. Сами по себе дорогие клиники будут удорожать стоимость договора страхования до 50%. Поэтому решение о выборе именно таких клиник нужно принимать взвешенно. Что касается государственных ведомственных клиник, у многих ошибочно складывается мнение, что, значит, если мы туда обратимся, то это будет совок, там нету услуг, там нет очереди, там регистратура, там это сложный процесс. На самом деле, если вы обращаетесь за медицинской помощью через страховую компанию, процедура выглядит совершенно по-другому, то есть вам не надо будет туда самостоятельно идти, там решать вопросы с врачами и так далее. Как правило, в каждой из такой клиники у страховой компании есть координатор, то есть вы приходите, связываетесь с координатором, и координатор э, проводит вас без всяких очередей, без всяких записей, без всякой э, посторонней ерунды э, по тем врачам, которые вам нужны тратите минимум время и при этом не переплачиваете. При этом во многих государственных и ведомственных клиниках есть достойные палаты, достойный уровень обеспечения и лечения. В связи с этим мы вставили новый лендинг, где вы можете посмотреть программы страхования, полностью посмотреть наполнение этих программ, ссылку смотрите ниже, и также посмотреть цены. Переходите на лендинг, смотрите, у вас будет полное понимание, сколько это стоит, какие услуги предоставит страховая компания, на какие суммы она обеспечит покрытие, а также списки клиник, на базе которых можно получить медицинское обслуживание в рамках предложенных цен. Если у вас есть вопросы по страховой выплате, по договорам медицинского страхования или по другим договорам страхования, на сайте есть бесплатный чат, соответственно, вы можете задать эти вопросы бесплатно. Постараемся ответить на них максимально сжатые сроки.